Так, всем привет! С вами крутой VIP, и сегодня мы сделаем обзор на руление и взлет. У меня уже почти загружены все пассажиры, багаж уже загружен. Сегодня мы летим из э, Амстердама с Хипхол в Копенгаген, Каст Круп. Но я буду снимать только посадку в Копенгагене и руление в гейт, и, и руление и взлет из, э, из Амстердама. Надеюсь, всем понравится. Ладно, пока подождем. Запрошу разрешение на валют по ППП. Я случайно прослушал, поэтому прошу повторить. Все, теперь все понял и понял. Так, подтверждаем. Хорошо, так, запрашиваем АТИС, слушаем АТИС. вот отгружается от меня терминал? С помощью кнопки. Э, J, так. Еще пассажиры не сели. Shift. L, вот. Так. Позадачные фары у меня включены, потому что. Э, Потому что э, так надо для того, чтобы э, до 10 тысяч вот так по тому присоедините. Мне все-таки скучно не курить. Руление. Да. Вот у меня вот это вот отвозит машинка Хорошо. здесь сейчас совершим руление здесь вот э, включить руление по командам диспетчера тогда появляются вот такие вот значки желтые эти очки и мы можем по ним ехать чтобы отрулить к полосе пока мы можем включить атис и выключить экшн да. так сейчас подождите блик этот выключил странно не работает ладно Надеюсь, им понравится. А мы вот так вот делаем. Плавно. Шум. Что что? Мы включаем. Включаем двигатели. Для того, чтобы взлететь, нужны посадочные фары. Есть. Свет в самолете включен. Закрылки. Вот закрылки выпущены на 5 делений. Всего их 8. Надо выпускать на 5 делений для взлета. У меня еще один двигатель не работает. Готовлюсь. Так. Давай 9, 3, 0. Все. Двигатель работает. Отп Отпускаю. Начну тормоза и поехали. Вот мы поехали. Поехали. Поехали. Поехали! Ну, так, посмотрим, по каким мы РТ едем. РД, РТ. А, альфа 1, Альфа 1, Альфа 1, один 2, Альфа. Альфа 1-1, Эка 3, Гея 4, Гея, Гея 7. Это А это А-11 по HDA-11 сюда это Нет, не стоит ну вот честь... Через... Подождите. Мы будем взлетать по этой полосе, такой с другой стороны. Хорошо. Странно, а где горожка АЛМ, который раньше тут стоял? А, вот он где этот гараж КЛМ. Хорошо. И так. Поскольку это будет YouTube. Так, поскольку я это выкладу в Ютуб. Так, всем всех хорошо. Ставьте лайки, комментируйте. И я просто хочу больше просмотров. Мне говорят просто 5984, но на самом деле я Boeing 5984. Сейчас как раз пассажирам сообщу то, что я должен сообщать во время руления на полосу. Хотите это узнать? Ладно. Так. Тин -тин. Дамы и господа, всем спасибо за то, что вы использовали именно компанию American Boeing надеюсь всем понравится наш полет он займет на 43 минуты мы летим в Данию, Родину Лего если если все обойдется отлично то это будет круто ладно извините за такое выражение у взрослого человека то есть у меня хорошо всем желаю приятного полета и скоро мы взлетим с полосы 36 правая при всех прошу пристегнуть ремни и не отстегивать их да для того как не выключится табло надеюсь всем понравится и в общем все Тин -тин. А, так это было то что надо объявлять как, э, как, во время руления. Рулить надо с, вот примерно с такой скоростью. Как, э, вот, э, как, э, как э, во время взлета и, э, мы до рубежной скорости будем, будем находиться в кабине с видом кабины. Как только, как только мы ее перейдем, я сразу же переключусь на вид крыла и все объясню. Зачем? Не знаю, почему в схип так быстро меняется название информации. Уже было, усп я успел в Кевбекке побывать в Папе. И в и вот сейчас и вот сейчас слушаю информацию информацию, блин, я уже забыл. А Ромео. Если они сейчас знают информацию, кто-то будет. Да я не знаю. Это это, это аэропорт быстрой информации. Хорошо. Ну? Что это за самолет? Это еще 100 бутов Боэлл-7474. 4, 4. Ну, сажается на мою полосу. <свят> ну, Так, мы заняли предварительный, сейчас мы увидим посадку легендарного самолета Boeing 747. Нам повезло! Я не дождусь. Это будет, это будет Global Freightways. Хочу. Нет, я хочу... Вот он, Global Fradeway, сажается. А вон я стою там. Хочу увидеть его посадку. Это, это будет крутить. Крученыш. Хочу увидеть его посадку. Это вот я стою. Вот это его посадка. Посадка с, э, од, э, второго по, по размеру самолета в мире. Он сел. Когда можно занять исполнительной? Я ожидаю, на предварительно. Странно. Никак не дают занять исполнительные. Ладно, ждем. разрешения. Мне разрешен взлет. Хорошо, мы готовимся к взлету. Узнем. Хорошо. Мы находимся на торце полосы. 36 правая. Мы находимся на торце полосы. Дамы и господа, всем пристегнуть. Мы готовимся к взлету. Итак. Я устраиваю. Сейчас ставим 50% по N1. Скорость оборота стабилизировалась. 100%. Так. Первое. Мы видим. Так. Первый доклад. Будет на 80 узлов. 80 узлов. Мы преодолеваем рубежную скорость, переборите искушение, потянуть ручку на себя. И только наберите нужную скорость. И только потом тяните ручку. Вот. Мы взлетаем. Вот мы взлетаем. Мы убираем шасси, то мы убираем закрылки. Вот, мы убрали шасси, закрылки и набираем. Набираем следующую высоту. Как только я наберу первую высоту, сразу же мы закончим. Хорошо. Вот у меня тут такой вот набегателек есть Хорошо Дальше мы будем набирать по прямой И сохранять 6000 футов Надеюсь, всем понравилось Ставьте лайки, комментируйте И э, Всем пока С вами был Крутой VIP.